Всем привет, к смысл-карточка. Доброта. У вас есть доброта не только к самим к себе, к самой к себе, но и к другим людям. Вы с добротой относитесь ко всему окружающему. Также животные и птицы, и насекомые и люди, все абсолютно все видят вашу доброту. Всем пока.